Всем привет! В этом видео я покажу вам как правильно скальпировать процессор Intel 8 поколения на примере i 787 20 k чтобы его не повредить или в будущем у вас не было с ним проблем. Но напомню, что скальпирование это автоматическая потеря гарантии. Так что я рекомендую скульпировать только те процессоры, которые уже проработали не менее нескольких месяцев и с ними не было проблем во время эксплуатации. Так как, как правило, если процессор не имеет проблем, то их и не будет в будущем. Но для начала одно небольшое уточнение к моему прошлому видео, где я тестировал этот процессор. Я забыл сакцентировать внимание на том, что напряжение процессора, которое я указал, задавалось самой материнской платой автоматически. Я сделал видео именно с этими напряжениями, так как не в обиду будет сказано, но учитывая тот факт, что процессор i 7 k является продуктом массового рынка, то в большинстве случаев его разгон ограничивается изменением множителя, и немногие умеют или уделяют должное внимание подбору оптимальных напряжений, но в то же время те, кто это делают, получают температуры немного ниже, чем у меня. Теперь о самом процессе скальпирования. Для скальпирования вам нужен специальный инструмент под конкретный сокет, в данном случае под 1151. Старый дедовский способ с использованием тисков с большой вероятностью приведет к повреждению процессорной подложки, так как в отличие от старых процессоров этого сокета, у новых подложка примерно в два раза тоньше. Вариант с использованием лезвия тоже небезопасный, так как в процессе загона лезвия под крышку, можно повредить верхнюю часть самой подложки, в которой находится линия питания процессора. У меня не было инструмента под сокет 1151, но был инструмент под сокет 2066, и немного извратившись, я превратил его подходящий под мои нужды, и установил под его края нужных размеров куски дерева и пластмассы, а гайка была продолжением механизма смещения крышки. После скальпирования процессора нужно тщательно очистить теплораспределительную крышку и процессор от силикона, который склеивал их. Затем перед нанесением жидкого металла на кристалл, необходимо его обезжирить. Не рекомендую делать это спиртосодержащими средствами или напитками. Только чистый спирт. Я лично использую изопропиловый. Для того, чтобы не бояться за аккуратность нанесения жидкого металла, я рекомендую обклеивать кристалл скотчем или липкой лентой. Я лично использую обычную ленту для малярных работ. Затем уже наносим самый жидкий металл. Хочу обратить ваше внимание на то, что нужна буквально небольшая капля. Потом проделываем аналогичные действия из процессора процессорной крышкой, обезжириваем, клеим ленту и наносим жидкий металл. У некоторых бывают проблемы с растиранием жидкого металла на крышке, но у меня такой как вы видите не было, так как я использовал Liquid Pro от Cool Laboratory. Если вы нанесли много жидкого металла на процессор, то можете его перенести на крышку. После этого снимаем ленты и фиксируем процессор, для того чтобы потом прикрепить к нему крышку высокотемпературным герметиком. Некоторые не приклеивают крышку, а устанавливают процессор сразу в сокет. Но здесь есть два негативных момента. Это смещение крышки по отношению к процессору во время его зажима в сокете. А также вы можете столкнуться с определенными сложностями при демонтаже процессора из сокета. Есть вероятность того, что в этот момент у вас летит теплораспределительная крышка с процессора, и нанесенный на нее жидкий металл может попасть на материнскую плату, в частности в сам сокет. Также я не рекомендую клеить крышку суперклеем, так как если вам понадобится демонтировать крышку, то при ее демонтаже вы с большой вероятностью повредите поверхность процессорной подложки. После нанесения герметика осторожно фиксируем крышку на процессоре и создаем давление на крышку, чтобы она плотно приклеилась. И все это оставляем на минимум пару часов. В итоге мы имеем ошеломляющие результаты. Снижение температур в среднем под максимальной нагрузкой на 20 градусов, а температуры самых горячих ядер в пике снизились вообще на 24 градуса. Значительное снижение температуры привело к следующим результатам. При использовании процессора с интеловской термопастой, процессор по всем ядрам работал стабильно на частотах только 4,5 ГГц, а с жидким металлом частота поднялась до 5 ГГц. В данный момент я говорю про частоты, которые проходили в стресс-тестах AIDU64, Prime95 и Lynx. Следующее, это в почти два раза изменилась скорость работы вентиляторов и помпы, благодаря чему уменьшился шум системы охлаждения более чем в два раза. А также за счет сильного падения температур можно получить технологический максимум, не тратя деньги на дорогую кастомную водянку стоимостью под пол тысячи долларов, а можно обойтись и обычной заводской водянкой или хорошим воздушным кулером. Также благодаря снижению температуры снизились и рабочие напряжения процессора, что в свою очередь продлевает срок службы процессора. На этом у меня все. Надеюсь видео было вам полезным.